Экспресс Супер Современный Эффективный Курс English Хочу Все Знать Хотите все знать? Это хорошо И прекрасно Тот, кто владеет несколькими языками, имеет побольше информации. А тот, кто владеет всей информацией, владеет всем миром. Когда мы путешествуем, мы попадаем в самолеты зарубежных компаний. И нам очень много встречается незнакомых надписей, и указателей, возможно некоторые слова, а возможно и некоторые фразы нам абсолютно неизвестны. Поэтому темой сегодняшнего занятия будет актуальная тема. Это тема в самолете. Это надписи и указателей, это слова и фразы. Начнем с надписей и указателей, которые Встречается в самолете. Выход. Выход. Эксид. Выход. Эксид. Эксид. Эксид. Аварийный выход. Аварийный выход. Имедженси. Эксид. Эксид. Име дженси эксид. Име дженси эксид. Не курить. Не курить. No smoking. Но no smoking. Но no smoking. Пристегнуть ремни. Fasten сид. Белц. Фасн. Пристегнуть. Сид. Сид. Место. Бэлтс. Белц. Ремни. Фасн. Сид. Белц. Туалет. Тойлит. Тойлит может быть, еще и различные наименования. Но больше всего встречается туалет. Тойлит. Встречается WC, встречается Leverteries, э, ну, другие могут встречаться. Этих, конечно, хватит. Свободно. Может быть, свободно, может быть, занято. Wakened. Wakened. Свободно. Вейкинд. Занято. Окьюпайт. Окьюпайт. Занято. Окьюпайт. Продолжаем дальше. Слова по теме самолет. Самолет. Самолет Америка... Американцы могут чаще говорить Airplane Самолет Airplane Англичане Airplane Airplane Англичане Airplane Дальше Бизнес-класс бизнес класс бизнес класс эконом класс economyи класс economyи класс эконом класс и экономи класс проход проход Айл, проход, айл, айл, место, сит, сит, сит, место, спинка кресла. Сит, бэк, сит, бэк, бэк, back, спина, сит, место. Спинка кресла. Sit back. Sit back. Вентилятор. Air vent. Air vent. Вентилятор. Air vent. Стюардесса. Air hostess. Air hostess. Air hostess. Спасательный жилет Life jacket Life jacket Спасательный жилет Life jacket Вот работаем, дорогие друзья, некоторые фразы по теме самолет Первое Дайте мне, пожалуйста Give me please Give me, please. Подушку, одеяло, пакетик. Give me, please. Подушку. A pillow. Give me, please. A pillow. Дайте мне, пожалуйста, подушку. Give me, please. A pillow. A blanket. A blanket. Одеяло. A blanket. Одеяло. A paper bag. A paper bag. Пакетик. Пакетик. Give me please a pillow. Give me please a blanket. Give me please a paper bag. Помогите мне, пожалуйста. Help me, please. Help me, please. Help me, please. Пристегнуть ремни. Fasten the belts. Fasten the belts. Fasten the belts. Перестегнуть ремни» Fasten the belts. Откинуть кресло» To keep up the seed. To keep up the seat. Принесите, пожалуйста. Bring me, please. Bring me, please. Буквально bring, принесите. me мне, пожалуйста. Bring me, please. Soap, чай, кофе. Juice. Juice. Tea. Tea. Coffee. Coffee. Bring me, please. Juice. Tea. Coffee. Минеральную воду. Bring me, please. Mineral water. Bring me, please. Mineral water. Мне плохо. I am not well. Буквально это означает I am. Мне not well нехорошо. Мне плохо. I am not well. I am not well. Помогите, пожалуйста. Help me, please. Help me, please. В аэропорту нам часто приходится заполнять анкеты. Это такой неприятный момент, что иногда мы находимся в тупике. Поэтому самое главное, необходимо не допускать ошибок. Не допускать ошибок. Вы должны сейчас запомнить, что там должно быть, и ничего лишнего. Здесь нет, я думаю, что будет все нормально следует различать есть имя и есть фамилия иногда можно путать и имя и фамилию вот если стоит имя там написано first name first name имя first name фамилия, фамилия. тоже может быть name как же тогда отличать когда человек рождается сперва ему дают имя а фамилия уже, согласитесь, дается по наследству. Но сначала придумывают имя или во время рождения, или до рождения, или же когда родился. Всяко бывает. Поэтому имя это first name. Фамилия может быть name или surname. surname. surname. И так может быть фамилия. surname. Дальше. Потом вы заполняете пол мужской и пол женский. Пол мужской. Мел. Мел. Пол женский. Фермел. Фермел. Господин, госпожа, незамужняя. Мистер. Миссис, мисс, господин, госпожа, незамужняя девушка. Дата рождения. Дейт of birth. Date of birth. Дата рождения. Дейт of birth. Место рождения. Place of birth. Place of birth. Я уже говорил, что англичане и американцы вместо of говорят of. Place of birth. Гражданство. citizenship, citizenship. От слова город и от слова ship как корабль. citizenship, гражданство, национальность, nationality, nationality, национальность, страна. Кантри. Кантри. Дата выдачи. Дейт офишуэ. Дейт оф Вишу. Домашний адрес. Хоум адрес. Хоум адрес. Профессия. Профессион. Профэшн Холост Сингл Сингл Холост Сингл Женат Мэрид Мэрид Мэрид Язык кончик вверху к небу ближе к зубам Мэрид Мэрид. Разведён. Дивосед. Дивосед. Разведён. Дивосед. Дивосед. Дивосед. Вдовец. Вдовец. Ведовая. Уидова, видоуэ, уидоуэ, вдова, видоу, видоу, видоу, отдых, отдых, холидей, холидей, не холидей, а холидей. Холидей! Дорогие друзья, наш урок близится к завершению. И как всегда, я хочу сказать, что повторение ⁇ это мать учения. Поэтому краткое повторение. Итак, надписи в самолете и указатели. Выход XC. Эксид. Аварийный выход. Ими дженсиксид. Ими дженсиксид. Не курить. No smoking. No smoking. No smoking. Пристегнуть ремни. Фасен сет белс. Фасен сет белтс. Туалет. Тойлит. Тойлит. Свободно. Вейкент. Вейкент. Занят. Занят. Окьюпай. Самолет. Ээрплейн. Ээрплейн. Американцы. Ээрплейн. Ээрплейн. Бизнес-класс. Бизнес-класс. Бизнес класс. Эконом класс. Иконими класс. экономи класс. Проход. Айл. Айл. Проход. Место. Сит. Сит. Спинка кресла. Сит back, Сит back, Стюардесса. Air hostess. Air hostess. Вентилятор. Эр-вент. Air went. Вентилятор слова воздух начинается. Air, а потом просто went. И все как вентилятор. Went. Air vent, вентилятор. Дайте, пожалуйста. Please give me. Или give me please. Пакетик. A paper, a paper, a paper bag, a paper bag, пакетик. Одеяло, a blanket, подушка, a pillow. Помогите мне, пожалуйста. Help me, please. Help me, please. Присернуть ремни. Fasten belt. Fasten belt. Принесите меня, Принесите меня, пожалуйста. Bring me please, bring me please. Сок, juice, juice, вода минеральная, mineral water, mineral water. Чай, tea, tea. Кофе, coffee, Кофе. Мне плохо. I am not well. Буквально мне нехорошо. I am not well. I am not well. Краткое повторение по заполнению анкеты. Имя. First name. First name. Фамилия. Name или surname. Name или surname. Фамилия. Дата рождения. Date of birth. Date of birth. Место рождения. Place of birth. Place of birth. Гражданство. Citizenship ситизеншип, Национальность Нэшонэлиты Нэшонэлиты Страна country, country, Домашний адрес Хоум адрес home адрес address. Home address. Телефон Телефон Телефон Профессия Должность profession, profession, Холост Сингл Сингл Женат Замужем Мэрит, Мэрит, разведенное, и и Паспорт, паспорт, дата выдачи. Дейт офишуэ. деловая поездка, еду по делам. Бизнес, бизнес. Ну, если будут спрашивать, еду на отдых, отдыхать. Holiday! Holiday! Вот и краткое повторение. Дорогие друзья, с вами был канал The English. И я, Пит Горбатюк. Подписываемся, кликаем. Следующее наше занятие будет не менее интересным как по форме, так и по качеству, и по содержанию. Всего вам доброго. Пока. Солонг. So